Всем привет, с вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». И сейчас я нахожусь в Глинджицком районе, возле Дольмина «Любовь». И хочу вам передать эту энергетику с такими словами и с таким посылом, что любое действие, которое сделано из любви, обязательно будет успешным. И если мы с вами говорим про бизнес, про финансы, про дело жизни, то оно обязательно должно быть основано на Любви. Заметьте, если вы что-то делаете по принуждению или потому, что вам кто-то сказал, заставили родителей, да, например, в детстве что-то делать или учиться не на того, на кого вы хотели, то это в итоге не принесло вам ни здоровья, ни удовлетворения. ну, может быть, там финансы кое-какие, но это совершенно не тот потенциал, в который вас заложен изначально. И поэтому я каждому из вас желаю, чтобы вы услышали себя, чтобы вы поняли, что вы любите на самом деле, какое ваше дело, где ваше призвание. И если вы занимаетесь своим делом, своим любимым бизнесом, то, конечно же, делать его нужно с любовью, с азартом. И если этого нет, то я желаю вам этой энергетики. И вот как раз Дольмен Любовь пускай усилит это, этот мой посыл для вас и направит вас в нужное русло. Еще если мы говорим вообще в принципе про жизнь от любви, то она, конечно, качественно отличается от жизни без любви. И я выбираю жизнь от любви и действия от любви. Я надеюсь, что вы тоже выберете именно этот путь, потому что именно этот путь приведет вас к счастью, к финансовому процветанию, к здоровью, к успеху и к вашей реализации то зачем вы пришли в этот мир потому что на самом деле миром правит любовь и пусть оно так и будет и те же самые деньги те же самые финансы это и есть энергия любви энергия самой жизни конечно же мы сейчас можем говорить о том что ну деньги там разными путями идет и так далее, но заметьте, даже если мы посмотрим по истории или вообще даже по родовым, вот я часто работаю с родовыми там проклятиями, с прочими этими вещами, с родовыми программами, что если кто-то из прадедов там у кого-то что-то забрал, своровал, отжал там нечестным путем, оно все переходит на внуков, на детей, оно все равно идет рот отрабатывает потом и кажется, о, почему у нас все забирают, почему там есть такие, да, седьмое колено, когда рождается, на них все обрушивается и они, ну, чистильщики рода, и потом они вот за всех вот так отрабатывают, поэтому изначально, если ваша платформа вашего рода построена не на любви, а на стяжательстве, а, например, не на любви, она а ну корысти там и прочих вот этих вещах, то ничего хорошего из этого не получится. Что посеешь, то и пожнешь. Возможно, в этой жизни вы там или кто-то наворовал или ну как-то сделал это все через нелюбовь, так скажем, да, то он обязательно получит свой бумеранг в следующей жизни и дальше в поколениях его род. Поэтому еще раз я всем вам желаю ясной жизни, ясного ума, ясного сердца. И пусть во всех ваших действиях, во всех ваших намерениях живет вот эта истинная любовь к себе, к миру, к Богу, к окружающему миру и, конечно же, к вашему делу. Я желаю вам успеха, я желаю вам процветания, я желаю вам финансового изобилия. И пусть все это строится и основывается на любви. С вами была Настя Ясная. До новых встреч!